Все давно знают, что я наедичайшая салткоежка, и это очень вкусно. Написано, что это ягодный сыр. Это очень похоже на сливочный сыр, облитый всякими ягодками, со всякими кусочками фруктов. Очень классная гонконгская вафля. И, Викуля, это хочешь вкусную вафлю? Не хочешь? Придется мне меня ее съесть. кусочки киви, банана, что-то еще, сливочный сыр. Короче говоря, допросят да меня великие диетологи этой страны, а сейчас я все это буду жрать. Блин, какая химозная манга, да ну ее нахрен. Чисто запивать бургер, вот это да. И, скорее всего, я буду говорить реально на повышенных тонах, потому что, ну, здесь как здесь какой-то происходит, здесь просто шумище. Да, мы находимся в галерее, в здравствуйте. Мы начнем с того бургера, название которого я, в принципе, до сих пор не знаю. Но я подозреваю, что вот этот самый маленький, это чизбургер обыкновенный, бургер 0, так называемый. Вот это Питер Слоу, потому что, ну, чисто теоретически, там вот это вот капустка, полслоу, а вот это бургер сальса. На самом деле, я сначала думал, что это бургер с яичницей, потому что там как вытекает этот сыр. Вот, наверное, с сальси я и начну. И.. Как думаешь, может, там изменить формат шоу? Давай, короче говоря, мы сначала все сожрем, а потом будем просто разговаривать. Нет, нужно хотя бы сделать полукусик у каждого, и я даже не буду менять перчатки на каждый бургер. Слушай кстати не понимаю смысла класть а, перчатки к каждому бургеру потому что хотя нет соусы там смешиваются да это типа в кальянной индустрии есть такое понятие что перед каждой забивкой чаши нужно мыть руки ну типа чтобы вкусы не смешивались но но ну, фиг знает кстати говоря очень приятно что эти черные перчаточки они надеваются очень легко бургер сальса слушай вот они встречают и говорят а, сочного мощного вечера вам и вот на самом деле очень сочно и мощно. Вот, я не знаю, это видно, да? Это по-любому видно. Ну, ты понял, я только взял его в руку и все, и вот оно. И мне кажется, только ленивый не сделал обзор на сочный и мощный бургер от Тимати. По крайней мере, в Петербурге. Пусть дружище с ними. Они на едичайше текут. М -м -м. Бургер сальса. что про него сказать, это типичный сальса бургер Ну, то есть, ты придешь в любую бургерную, и тебе дадут вот именно оно. И, кстати, как написано было, что бургер сальса он с фирменным сальса соусом вот. А, кстати, Питер Слоу и чизбургер твой, он с фирменным соусом с трюфельным маслом. Ну, вот и попробуем, где там трюфельное масло. В бургере сальса мы видим капусту, лук и соус сальса, так называемый просто аджика, короче, аджика. Вот. Еще раз вкусную, дам оператору. И что очень приятно, это наирозовейшее, мягчайшее, сочнейшее мясо. Так, так я в перчатках могу это делать, да, вот. Вот оно, это мясо, и оно, реально, оно розовое и просто сочится все. На, держи, пробуй. поставьте свою игрушку. Я этим временем попробую самый обыкновенный чизбургер. Ну, как обыкновенный. Этот обыкновенный стоил 196 рублей, между прочим. И за эти 196 рублей мы получаем фирменный соус. Наверное, только ради этого я его купил, чтобы просто сделать вот так вот. Слушайте, я вкус или не знаю. Но по-моему здесь его нет. Нисколько. Это сыр, соус, котлетосик. Ну, как короче, как Макдаки, только это гипертрофированный МакДак. Прямо вот. <сёк> <сёк> не гипертрофированнейший Макдак. Я это выговорил твою-то матч. Давай. Люди же любят смотреть, как люди жрут. Да, вот опять показываю. Вот, оператор, естественно, не управляет камерой, потому что у нее руки просто все в сали в мыле. Ну вот поближе просто подвину розовейшее мясо, просто сочнейшее, нежнейшее. Я не знаю, как еще можно сказать. Это обычный бургер, но вот я не знаю, кому эти бургеры могут не нравиться. Они реально классные. Они классные по одной простой причине. Ты ешь, и ты чувствуешь вот этот вот вкусовой удар. Просто по твоим рецепторам бьет, и говорить тебе, даешь меня полностью. Но место желудки нужно оставить, поэтому это самый, самый обыкновенный чизбургер. С мягчайшей булочкой. И мало сыра. Вот называйте чизбургером. Положите туда два листочка сыра. Два, а не один. И тогда будет чизбургер. А этот, ну, такое. Отложим. Слушай, вот тут я думаю надо сменить перчатки, потому что ну потому что я их уже все заляпал, заморал. А кстати, где чек? О, чек. В чеке у нас. Да, в чеке у нас всего лишь 4 позиции. На самом деле это 3 бургера. 5 позиций. Это 3 бургера. Э, водичка, вот эта витаминная и гонконская вафля. Думаю, цены вы все прекрасно видели. Итоговый, э, так сказать, прайс у нас 1109 рублей. В принципе, вот за все это торжество. Э, пустого желудка потому что на полный желудок такое есть просто нельзя по моему однажды однажды был обзор у юры хованского или у юлика да по-моему они вместе доживали да, вот все гадости. и юлик сказал я не наелся вот это я прям запомнил что либо он либо хова они сказали, я не наелся и вот слушай я сделал четыре укуза, грубо говоря я съел почти полный бургер и нет я не наелся кстати говоря я не наелся и мне кажется Половину этого съевс, я наемся, да. Все же знают, что вот так вот надо есть бургер, да? О, ой, твою-то мать. О. Ну ты смотри, Там просто навалено. Это, как его называют? Салат витамины вот из океа, который, да? Ну давай попробуем пить слоу. Это индейка. Одна особенность. Я заказал этот бургер с индейкой. Я, блин, вот сейчас жалею, что я это сделал, потому что говядина реально классная индейка, блин. У нее поиск вкус еще такой, прям вот индейшный. Как объяснить впечатление от бургера с капустой? Вот я не знаю. Это, короче, это просто трэш максимум. Слушай, вот я не рекомендую этот бургер никому. У него такой странный вкус, точнее, после вкуса. А он типа... Типа такой гриль, что ли, я не знаю, но... Гриль, но не гриль. То есть здесь и сыр совершенно другой. Хотя нет, нет, вроде такой же. Но почему-то он, не знаю, просто бургер совсем другой. Он, он на вкус, не на любителя. И если они думали, что петербуржцы, они такие немножко странные, и им нужно совать все странное, то это, блин, это заблуждение. Вот лично мне этот бургер не зашел, я его не рекомендую. Классика, шикарно. Сальса. Ну... Это классика просто с соусом, вот с этими томатиками, рубленными, с а, остринкой. Кстати говоря, остроты тут практически никакой нет. Просто, чего здесь сальса? Но стоят ли эти бургеры своих денег? Блин, если учесть, что один бургер стоил 260, там типа, или 250 рублей в среднем. Да-да, вполне себе, да. Если зайти в бюро «Бургерс», то вы получите более... Более нажористые булки, более толстую котлету, но в принципе там и ценник такой более толстый А это такая альтернатива современному питерскому бюро Хотя как их можно вообще сравнивать? Блин, это совершенно разные конторы, которые нацелены абсолютно на разную аудиторию Давай уже что-нибудь подъедим, да, и выйдем уже отсюда очень жарко И вафля, вафля, вот вафля за прям за Еле-еле подожрав эти бургеры, слушайте, я не знаю в каких размерах желудок у Юлика, блин, я люблю много покушать, я в принципе много кушаю, раньше кушал, вот, потом стал поменьше, поменьше, но сам я меньше от этого не стал, конечно же, как видно, парни ходят, забирают подносики, у всех спрашивают, вкусно ли, сочно ли, мощно ли, вот, Тимати выдресил свою команду, молодец, респект ему за это, Стука вот эта не стоит своих... Сколько они там? 100 рублей она стоила? Типа... Чё, чё сколько? манга Black Star 89 рублей. Блин, ну реально, такая химозина. Таким образом, я приступляю... Э, приступляю. Я приступляю к вафле. Естественно, на камеру я это делать не буду. Я уже высказал свое мнение по поводу нее. Она прекрасна. Я люблю гонконские вафли, и я считаю, что... За ними будущее. Просто за гонконскими вафлями будущее. вот Вот так. Хочется подвести тот по бургерам. Классика. Бургер ноль, чизбургер. Это прекрасный выбор. Если вы не очень много едите, если вы, в принципе, хотите перекусить, э, идите в другое место, потому что, чтобы перекусить, здесь нужно будет простоять минут 20. Но эти 20 минут того не стоили. Если бы мне это привезли курьеркой доставкой, я думаю, было бы намного круче. Но через час-полтора, через сколько привезут эти бургеры, они, естественно, будут все насквозь мокрые, поэтому... Блин, по-моему, оптимального решения по этому месту вообще нет Доставку из Яндекса еды не рекомендуем Ребята также стоят в очереди и также забирают ваши бургеры. А еще они с таким пренебрежением и хамством складывают эти бургеры в свои термосумки А потом еще едут на велосипедах Так что нет, возможно, до вас эти бургеры так и не доедут В нормальном состоянии, как вот мы сейчас их взяли и отпробовали Питер Слоу, э, Москоу Слоу, как его вот там, Красноярск Слоу, как угодно. Это просто обычный бургер с обычной вот этой капусткой Коу Слоу. Кто любит эту фигнюшку, это очень даже нормально. Вот. Ну, например, вот оператор моя, она доела с удовольствием. Она эту капустку любит. Она, Я за ЗОЖ! С Питер Слоу, в принципе, все понятно. Э, хочется добавить, что во всех трех бургерах, которые мы взяли, неважно, говядина это или индейка, был бекон. Вот. Не знаю, кстати, как, как это объяснить. Если ты покупаешь бургер индейкой и подпись халяль но в нем есть бекон это типа это развод или что как, как вот как это понимать почему в бургере халяль присутствует бекон и третий бургер который назывался сальса сальса нам зашел больше всего мне кажется нам больше зашел еще грибной бургер из машин я его пробовал в москве сальса действительно островатый немножко островатый для тех, кто не любит острое но вот эта легкая пикантность она придает этому бургеру немножко такой своеобразный вкус М -м -м. да, собственно, все это просто единственный бургер, в который добавили томаты ну, собственно я же буду употреблять вкусарку. вам хочу сказать приходите, пробуйте бургеры у них реально зачетные сосветки у меня унесли, рот вытирать нечем по старинке носком. И, собственно, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте большие пальцы вверх. И скажем спасибо, наконец, моему оператору, которая все это время стоит, а я сижу. Хотя, в принципе, я понял, почему она съела больше. Всем пока.